окна участников промучилась с ними три года. Постоянно продавалась створка, если шел дождь, то вся вода у меня скапливалась на подоконнике. Решила заказать окна в компании Мастерград. Очень вежливый отзывчивый менеджера, знающий свое дело инженер-замерщик и очень опытная квалифицированная монтажная группа. Буду всем советовать заказывать окна только в компании Мастерград.